Оглашу вам список актуальных и, естественно, совершенно бесплатных вакансий в Польше. Жилье предоставляется бесплатно. Мне нужны сварщики на ТИК. 22,5 злотых в час чистыми. 200 метров буквально от работы жилье. 4-5 тысяч злотых можно вынимать в месяц. А для слесарей-монтеров 3300 злотых в месяц чистыми зарплата. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Всем привет, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. И бесплатные вакансии в Польше, когда же начнется сезон? Так называется этот видеоролик, потому что в нем я э, оглашу вам список актуальных и, естественно, совершенно бесплатных вакансий в Польше, которые актуальны конкретно на данный момент времени, на момент, естественно, выхода этого видеоролика. И расскажу вам примерные сроки начала ожидаемого всеми сезона так называемого. То есть многие люди задают мне вопрос, когда же все-таки будет сезон наплыв работ в Польше. Наплыв имеется в виду работы именно, где не нужна никакая специальность, незнание языка даже не нужно. Так вот, это я вам тоже расскажу сегодня, так что все те из вас, кто заинтересован во всем вышеперечисленном, устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Итак, начать хотелось бы, естественно, с соглашения списка актуальных на данный момент э, работ в Польше, актуальных вакансий. Э, в общем, первое, погнали. Упаковщик рыбной продукции в городе Кашалин поморское воеводство, 10-25 злотых нету в час зарплата, можно зарабатывать и 11 сейчас, если делать свыше 200 часов в месяц, то начисляется премия, и таким образом можете зарабатывать 11 злотых в час то жилье, естественно, во всех вакансиях, сразу хочу сказать, жилье предоставляется бесплатно, и... Опять же с самого начала хочу сказать, что засчитывать я буду вам только основные моменты, это зарплата, зарплата чистыми, за всеми остальными нюансами звоните мне, либо пишите, мои контакты в конце этого видеоролика вы увидите, мой номер появится на ваших экранах. Также вы сможете найти мой номер и писать мне в моих группах ВКонтакте, Фейсбуке, в Одноклассниках, а также на канале в Телеграме. Ссылки на все это вы сможете найти в описаниях к данному видеоролику. Ну что ж, с упаковкой рыбной продукции покончено, идем дальше. Ну и сразу же буду засчитывать вакансии, то есть все подряд. И для специалистов, и без специальности. По-прежнему актуально работать в Белостоке, а именно э, на предприятии Биовар, где нужны сварщики на ТИК, э, 21 злотых в час нетто обещают сварщикам ТИК, и э, монтажники отопительного оборудования на этом же предприятии, где зарплата обещается 12-35 злотых в час нетто. Идем дальше. Упаковщики, грузчики, а вернее один сейчас человек нужен на предприятие в Сувалках, это недалеко от Белостока, ну, там огромный мебельный склад, работа будет заключаться во взятии заказов на специальный погрузчик и в доставке их в определенное место на складе. В общем, там тоже 10-25 злотых сейчас нет на то зарплата, так как, естественно, незнание языка ни, ни какого-то специального образования здесь не требуется. Идем дальше. Ну и вот срочно, срочно просто надо. Уже почему-то долго никто не отзывается на эту вакансию, хотя здесь не требуется знание языка, и зарплата очень хорошая. Это сварщики в городе Эльблонг. На Тик, опять же, 22,5 злотых в час чистыми обещают зарплату Эль Стар, Серьезнейшее предприятие. Жилье буквально в притык к работе, очень близко. 200 метров буквально от работы жилье. И к этой вакансии хотелось бы опять же добавить, что 4-5 тысяч злотых можно вынимать в месяц. То есть очень хорошие, достойные зарплаты. Туда же требуется слесарь мансер в Люблонге на это же предприятие. 3 300 злотых в месяц там зарплаты. У меня есть видео об условиях труда э, с этого предприятия и оно появится на ваших экранах, а именно внизу вашего экрана в конце данного видеоролика, так что обязательно посмотрите кто не видел и жду ваших звонков потому что срочно требуются туда люди напомню, для сварщиков 4-5 тысяч злотых в месяц зарплата, а для слесарей монтеров 3300 злотых в месяц с чистыми зарплата на Эльстар Engineering в городе Эльбонг. Возвращаемся в Белосток. Мариновщик. Мариновать нужно различные там грибы, ягоды на специальных машинах для автомаринга. Хочу опять же напомнить, что тут нужно знание польского языка на минимальном уровне хотя бы у мариновщика. И опять же, забыл напомнить, что, раз уже вернулись к Белостоку, скажу сейчас, что на предприятии БиоВар, где нужны в Белостоке, опять же, сварщики, монтажники отопительного оборудования тоже требуют знания, понимания польского языка или же знания польского языка на уровне понимания. Так что обязательно учтите этот нюанс. Но а что касается мариновщиков, то зарплата, опять же, 10-25 злотых, нет то в час, так как не требуется там никакое специальное образование, ну и жилье, естественно, бесплатно, как я и говорил. Опять же, в Белосток, опять же, на препятствие Биовар. Машинист-жестянщик, тоже, соответственно, как и у сварщиков, и у монтажников, там будут требовать от машиниста-жестянщика знания польского языка на уровне понимания. Ну и хоть минимальный опыт работы с машинами для выгибания жести для резки жести также у меня есть видео с данной работы и тоже сможете посмотреть у меня его на канале также у меня есть видосы и об условиях труда для сварщиков и монтажников на Биоваре. Это видео, так же как и видео с Эльстара, так же как и видео с Альблонга, появится в конце данного видеоролика в нижней части вашего экрана. Так что обязательно посмотрите, кто не видел. Идем дальше, значит сборщик в Белостоке, требуются люди на сборку мелких бытовых приборов, это различные чайники и тостеры в основном, то есть суть работы заключается в том, что идет конвейер и вы просто собираете эти приборы, никакого специального образования опять же, и знания языка там не требуется, ну и соответственно зарплата, как обычно для таких вакансий составляет 10-25 злотых в час чистыми. К слову, хочу сказать, что на такие работы очень быстро набираются люди, поэтому поспешите. Ну и последняя вакансия, актуальная на данный момент, это упаковщик в сувалках на консервном заводе. Тоже на конвейере стоять, опять же, никакого образования и незнания языка там не требуется, идет конвейер. И нужно упаковывать уже готовые консервы, там и как рыбные консервы, так и вискозы. по различным упаковкам, уже таким более большим, для дальнейшей транспортировки к месту продажи данных продуктов, то есть по магазинам. Ну вот, собственно, друзья, актуальный список актуальных вакансий на данный момент я вам зачитал. И хотелось бы перейти к следующему этапу данного видеоролика, в котором я хочу немножко рассказать вам о том, когда же начнется все-таки сезон, то есть конкретно уже такой наплыв вакансий в Польше. В общем, был я сегодня. В офисе меня вызвали и сказали, что скоро, вот уже пошло начало сезона, как вы можете заметить, появляются уже чаще такие вакансии без специальности. Их будет все больше и больше на различные эти заводы, которые я сейчас зачитал. И в будущем э, будет на различные похожие заводы. Вот именно э, в Подляском воевустве э, около Белостока, ну и вообще по всему поморскому воевуству. Э, если брать поморское воеводство и прибрежные города, там, конечно, в основном рыбные заводы. А тут будут вот, требоваться часто люди на различные, ну я имею в виду Белосток, будут требоваться люди на различные склады на различные предприятия, где собираются различные электроприборы, производятся электроприборы, на упаковку различных консерв и так далее. В основном, в общем, на конвейер. Наплыв э, ожидается э, этих работ с июня месяца, май уже пойдет так вверх. А с июня будет вообще завал, э, прогнозируется. Вплоть мне сказали, что по 60 человек в сумме мне нужно будет находить в неделю. Вы представляете? Поэтому, друзья, кто не успеет попасть на эти вакансии, потому что уже на момент снятия этого видеоролика часть из них, так сказать, забронирована, часть из них уже не актуальна, потому что как только я повыкладывал в Телеграме, людям, которые там подписаны, пришло моментальное сообщение о каждой новой вакансии выложенной, и те люди первыми меня набрали, таким образом уже забронировали вакантные места и должны на некоторые вакансии на днях приехать. Извините. О, насчет работы звонят, кстати. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Я по поводу работы что, Я звонил раньше. Э, хорошо, позвоните мне, пожалуйста, на второй номер. Я вам скидывал смс, потому что на этом связь плохая но все, добре вот и в общем на чем остановился ну и прогнозирую, что будет наплыв вакансий с июня месяца уже такой конкретный то есть и в общем-то очень много людей нужно будет и как на работу с, ну, как специалисты будут требоваться, так и люди без специальности, поэтому еще раз напомню если вы еще не подписаны на мой канал в телеграме Настоятельно рекомендую вам туда подписаться, потому что я там выкладываю не только видеоролики в первую очередь выкладываю там, а уже потом на остальных интернет-ресурсах, но и вакансии в Польше. актуальные вакансии в Польше появляются в первую очередь там и сообщение о каждой новой публикации моментально приходит на телефон ваш где бы вы ни находились там в баре вы сидите в кино или вы гуляете по улице, работа сама вас находит, вам ее искать не надо. Смотрите описание работы, вас устраивает, звоните мне и устраивайтесь. Поэтому обязательно подпишитесь, если хотите первыми успеть занять достойное вакантное место в Польше. Ссылки на мои группы и на канал в Телеграме, еще раз хочу напомнить, вы найдете в описаниях к этому видеоролику. Ну, а сейчас внизу ваших экранов вы видите мой э, мобильный номер, номер моего мобильного телефона. Там, как можете видеть, и вайбер, и ватсап. Поэтому, э, если какая-то из перечисленных выше работ вас заинтересовала, то не стесняйтесь и не ждите с моря погоды. А звоните мне прямо сейчас и договаривайтесь о приезде. Ну, а на сегодня у меня, пожалуй, все. Кто еще не подписан на мой канал на YouTube, сделать вы сможете это.